всем подписчикам большой привет много в сети всяких видео по заточке ножей и решеток для мясорубок со временем э, вот этот механизм э, решетка и нож начинает э, мять мясо то есть не рубит его а мнет за счет чего это получается за счет того что э, на решетке вот эти отверстия завальцовываются края этих отверстий и на ножах э, Ступится сама режущая часть. Сейчас появились в продаже вот такие специальные камни для заточки э, ножей и решеток. Камни можно выписать на Алиэкспрессе. Чем они отличаются? Один идет э, с фиксацией для заточки ножей, специально фиксированная, у него есть выемка, и второй для заточки. Э, значит Решеток, он с четырехгранным отверстием. Что нужно сделать для заточки э, ножей? Вы собираете вот такой узел, то есть ставите нож, нож в четырехгранный. Вместо решетки ставите камень, ставите камень который фиксирован как раз вот этим пазом. И собираете винтом весь рабочий орган. Затягиваете винтом, у вас получается камень зафиксирован, он стоит на месте. А нож подтягивается за счет гайки. То есть вы таким вот образом его ставите и ставите его этот механизм в саму привод мясорубки. Вы ставите собранный с камнем привод в, в механический свой отсек, включаете мясорубку и постепенно, постепенно подтягиваете, убираете с затягиванием гайки. 2 три минуты. Две-три минуты и у вас нож заточен. То есть вы, вы разбираете. Получается, что нож, нож режущий, его идеально заточены. Для заточки э, решетки, для заточки решетки есть второй камень. То есть вы вместо ножа ставите вот такой четырехгранный камень э, с, с большим э, отверстием сюда. И точно так же собираете привод. То есть ставите, затем вставляете решетку, которая фиксируется. Вы собираете собранный узел, ставите в привод, подтягиваете гайку, включаете на 2 минуты мясорубку. И точно так же постепенно, постепенно, выбираете слабину, крутите две минуты, и выключаете механизм, разбираете потом его, вытаскиваете уже заточенную решетку, то есть за счет, видите, решетка у вас становится идеально заточенная. За счет вот этого второго камня. Таким образом можно добиться идеального сопряжения этих двух элементов ножа и решетки с помощью вот этих двух камней. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всего доброго!